Какая ответственность предусмотрена за незаконную рубку деревьев в лесу? Сегодня говорим о незаконной вырубке деревьев в лесу. Что это такое и какая за это предусмотрена ответственность? В соответствии со статьей 69 Лесного кодекса Украины, рубить деревья в лесу можно только при наличии лесорубного или лесного билета. Он выдается бесплатно, либо собственникам, либо постоянным лесопользователям. Соответственно, незаконная вырубка – это вырубка деревьев и кустарников, совершенная без соответствующего разрешения, либо по разрешению, выданному с нарушением законодательства, либо до начала или после окончания установленного в нем срока, либо не в предназначенных участках или сверхустановленного количества. Или не тех пород деревьев, которые прописаны в разрешении. Или пород, вырубку которых просто запрещено. Какой же штраф за незаконную вырубку деревьев? Штраф за срубленное дерево или за спиленное дерево. Это вид как административной, так и уголовной ответственности. Предусмотрен он в разных размерах, в зависимости от последствий и от того, каким способом была осуществлена вырубка. Административная ответственность предусмотрена статьями 65, 66, 67 Кодекса об админправонарушениях. Так, за незаконную вырубку, повреждение, перевозку или хранение деревьев, саженцев, самосева в лесу или кустарников, штраф предусмотрен на физических лиц от 510 до 1020 гривен, на должностных от 2550 до 5100 гривен если такое правонарушение совершается повторно для обычных людей штраф уже составит от 1020 гривен до 1530 гривен кроме того отдельным нарушением считается пользование лесными ресурсами не в соответствии с лесным или лесорубным билетом за это возможен штраф от 17 до 51 гривны За вырубку или повреждение подростка в лесу штраф для обычных людей составляет от 51 до 102 гривен. Для должностных от 139 до 170 гривен. Необходимо отметить, что привлекать к админ ответственности за приведенные выше правонарушения могут Госагентство лесных ресурсов и Государственная экологическая инспекция, не полиция и не суд. Уполномоченные лица этих органов могут составлять и протокол об админправонарушении. Кроме этого, составлять такие протоколы также могут гражданские инспектора, лесные и сохранные среды, и еще егери. Опять же, обращаем внимание, что не сотрудники полиции. Штраф за вырубку деревьев как уголовное наказание предусмотрен статьей 246 Головного кодекса Украины. Но кроме штрафа, также возможны наказание и посерьезнее. Так, за незаконную вырубку деревьев, кустарников в лесу или лесозащитных полосах, их перевозку, хранение или сбыт, что э, предоставило вред в размере 340 гривен, да, сумма весьма смешная, но законодательство в этой части не менялось. Или другой существенный вред, возможен штраф от 17 до 25 с половиной тысяч гривен, арест до 6 месяцев, а также ограничение или лишение свободы до трех лет. За аналогичные деяния, которые совершено э, по предварительному сговору группой лиц или повторно, предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет. Аналогичные деяния только в лесах с сохраняемым статусом предусматривают уже штраф от 20,5 до 34 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет. Если совершенные действия привели к тяжелым последствиям, это если вред превышает 1020 гривен, возможно наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Так что, дабы избежать лишних неприятностей, рубите деревья только у себя на даче. На этом все. Пока.